Предупреждение а от лайков Смотрите на 14 лет. Если еще раз вам ставите дизлайк, я вам напишу комментарии и сообщения с них о неприятности. И несчастье, большое. Всем пока-пока, пока, пока повысите, но в ставьте лайки.